Привет-привет, друзья-подписчики и привет всем, кто смотрит мое видео. Тут в этом видео хочу показать, что я добавил и усовершенствовал свои автопланы, авто планы, так сказать, тюнинга. Как мы знаем, тюнинг автомобиля – процесс доработки обычного автомобиля, нацеленный на изменение заводских характеристик. Тюнинг, как стремление улучшить автомобиль, объединяет большое количество энтузиастов по всему миру, для которых тюнинг – это хобби или профессиональная деятельность. Многие тюнингуют свое авто до фанатизма. Многим это нравится и восхищаются, когда видят такие автомобили а многие просто считают, что все это просто колхоз. Я тоже решил потюнинговать свое авто, но сделал это, учитывая то, что мне не нравится, и не устраивал на моем машине. Так, что я имею в виду? Есть некоторые вещи, которые завод изготовитель не усматривает. Просмотрев этот видео, вы узнаете, что я доделал и изменил на своем автомобиле после приобретения. Сделать это по усмотрению может каждый. Такие идеи мне пришли в голову, когда я просматривал страницы Алиэкспресса. То же самое можете сделать вы. Просто наберите поисковой форме Алиэкспресса марку вашего автомобиля и в результатах поиска вы увидите огромное количество полезных и неполезных вещей, которые можно приобрести и улучшить то, что вам не нравится на своем автомобиле. Начнем с наклейкой порога. Как вы знаете, на пороге автомобиля краска часто царапается. Вот и для защиты порогов купил защитные пленки, наклейки на Алиэкспрессе. Есть разные варианты таких защитников для разных автомобилей. Также купил зеркало мятовой зоны для заднего вида. При выходе с парковки заметил, что в зеркале заднего вида плохо отображается ситуация сзади. Также был плохой обзор заднего вида при обгоне. Были моменты, когда на трассе в зеркале не замечал машину, обгоняющего сзади меня. Именно этот момент я хотел обогнать машину, ехавшую спереди меня. Представляется, что может произойти, когда вы выходите из своей полосы движения, хотите обогнать кого-нибудь, и вдруг в этот момент тоже кто-то сзади вас совершает маневр обгона. Сначала купил и хотел также установить вот такую парковочную систему, так как на моем машине с заводом не было предусмотрена такая система. Когда паркуете, в задную сторону кроссовера плохой обзор. И часто невозможно увидеть, на каком расстоянии от вас находится сзади машина. Потом передумал и решил установить все-таки камеру заднего вида. Чтобы осуществить такой план, пришлось купить вот такую специальную рамку-переходник так как в этом заводском рамке андроиды стандартного размера не помещаются. Вот такие заводские магнитоли по размеру отличаются от стандартных размеров андроидов, которые продаются у нас в магазинах. Когда получу посылку из Китая, куплю стандартную андроид магнитолу камеру заднего вида и установлю и конечно вот такие ветровики многие согласятся что полезная штука при дожде и долго не буду рассказывать об этом вот еще чехол для ключа чтобы защитить ее от царапины и тому подобное Ну и если есть какие-то идеи, пишите в комментариях. И спасибо всем за просмотр видео.